мильля Ассаламу алейкум сегодня мы с вами пройдем новую суру из джуза амма 83 сура альмутов фифин называется обвешивающий обвешивающий на весах обвешивающие те которые обвешивают людей аль альмутов фифин сура называется альмутов фифин Alhamdulillah. Wasalat was salaamu ala ashrafilan biyai, wa al Mur salim, мухаммад Nabiyina, Muhammad Sallallahu Alehi wa Alihi wa Shabihi Ajmain Al-Mutofi Откуда тебе знать, что такое Айн? Уама Адроке. Откуда тебе знать, что такое релиюн? Что такое релиюн? Сиджин мы уже знаем. Теперь релиюн. Опять китабум маркум. Это книга. Маркум. Этот аят уже был. Мы проходили уже эти слова. Это книга начертанная. Маркум. Слово «роком» – вот есть «роком». Это номер, номера. Маркум, китабум, маркум. Это книга начертанная. Яшхадуху, яшхадуху, аль-мукаррабун. Шахида яшхаду. Шахида яшхаду – это свидетели. Ша шахид мы говорим. Или шухуд. Яшхаду. Свидетельствует. Шухуд. Аль-Мукарабун. Свидетельствуют об этом приближенные ангелы. Мукарабун, которые приближенные. Аль-Мукараб. Мукарабун. Приближенные Ангелы. А про эту книгу свидетельствуют. Ангелы. Свидетельствуют об этом приближенные ангелы. Яш Хадухульму Каррабун. Инналь Аброра. Ла Фейнаим. Инналь Аброра ла фейна айн. Поистине. Благочестивые люди, они непременно окажутся в блаженстве. Инналь Аброра. Ляфинаим наим это блаженство. Наим, наим много блаженства. Финаим в блаженстве. Лям усиливает непременно. Аль-Аброр. Это мы сказали, что благочестивые, благочестивые люди. Инна-ляброра ляфинаим поистине благочестивые непременно окажутся в блаженстве. Аляля-араики! Аля-араики! Яндуруна! Они будут созерцать на ложах? аля роики Яндуруна! И будут созерцать на ложах? Араик ⁇ это ложа. Яндуруна созерцать смотреть! Налдара Яндуру! Налдара Яндуру смотрят! Смотрят они, друг на друга смотрят! Ля, ля, ля, ля, ля. смотрят на милости Аллаха Субханahu Taala. Аллах а, Райки на ложах, на ложах сидя, сидеть они будут. Аллах Райки яндуруна и будут созерцать на ложах. И ты узнаешь в их лицах блеск благоденствия. Таарифу фи Надратан на Наим на это мы сказали все вот эти блага благоденствия надра -на им это блеск надра -на блеск в благоденствие ты уже на их лицах увидишь узнаешь тарифов и у надо на Вучух, ваджх. Ваджх это лицо Вудюх, лица их ую на их лицах надра. Надра это блеск. на им Вот этого благоденствия. На их лицах прям будут, будет блеск благоденствия. Там не будут хмурые люди или угрюмые люди или грустные люди или какие-то там обиженные люди там, или еще что-то. Там будет у них на лицах у всех блеск благоденствия. Юскоуна, Миррахек им махтум. Рахекка Рахек Махтум. Это вино. Вино запечатанное. Запечатанное вино Рахека Махтум. Юскоуна Мирахеком Махтум. Они будут, их будут поить. Юскауна. Их будут, этих людей, будут поить из Рахека, махтум. Поэт их выдержанным. Выдержанным, запечатанным вином. Это вино, от которого у человека голова не болит. Разум не мутнеет. Не то, что эти, эти все вина этой дунии, Скверные вина этой дуни. Запретные которые для нас. Запрещенные которые. А люди пьют это вино. Потом от них воняет, потом у них разум разум мутнеет. Потом они шатаются ходят, потом они поют, кричат, несвязанные речи толкают. А там рахек, махтум, это вино выдержанное и запечатанное хатама. Хатама это печать, хатам, печать все стоит. От этого вина человек не видит никакого вреда не видит никакого вреда и не тошнит, и голова не болит, и разум у него не мутнеет, и язык у него не костенеет. Это самый прекрасный напиток. Самый прекрасный напиток. Нам нравится же пить самый вкусный сок. Вот этот сок я люблю. Вот этот сок я люблю. Вот такой вот натуральный сок я люблю. Манго-сок. Кто вот жил в Египте и которые знают, знают в Египте, какой манго-сок настоящий, который, когда ты его пьешь, охлажденный, и что ты получаешь? Какие ты виды ляззата получаешь? До сих пор он в голове. 15 лет назад, который ты пил сок, до сих пор в голове его вкус. В голове у тебя прям... А что говорить про вино райское? Выдержанное, запечатанное вино. и махтум. Хитамуху миск, которая печать его миск, мускус, печать его мускус. Уафидалика фальятана фасиль мутанафисун. Уафидалика фальятана фасиль мутанафисун. Гатанафас мутанафисун. Те, которые соревнуются, состязаются друг с другом в совершении благих поступков, пусть же ради этого состязаются состязающие. Состязающиеся. Пусть же ради этого состязаются состязающие. Смотрите, соревноваться нужно. В совершении благих поступков нужно соревноваться друг с другом. Уамизаджуу мин тасним. Уамизаджуу мин А вино это смешано с напитком из таснима. Уамизаджуу мизадж. Это смешано. Смешано это вино из таснима с напитком из таснима. Айнен. Айнен. Это источник. Айн. Источник из которого насыщаются приближенные, из которого насыщаются приближенные Мухарабун. Смотрите, мукаррабун есть ангелы приближенные, а еще будут аль приближенные. Приближенные, которых Аллах сделает приближенными. Дай Аллах, чтобы мы тоже были из числа Мухарабин. Аллах, сделай нас из числа Мухарабин. Ля илляхайлах, Ля «Яшрабу», Айнай яшрабу бихал Айн это источник. يشربوا يشربوا, из которого будут пить бига, яшрабу бига, из которого насыщаются Аль-Мукаррабун, приближенные приближенные. Инна-Ладина Аману, Ядахакун. Инна ладина поистине те, которые, которые джурм творили, ажраму мудримун грешили мудрим вот слово грешник мудрим. Инна Аджраму, поистине те, которые грешили. Кяну минна аману я дахакун они насмехались я Дохэйка ядхаку. Дохэйка ядхаку. Смеялись, надсмехались. Миналь-ледина Аману. Киану миналь-ледина Аману ядхакун. они ядхакун. Они надсмехались. Киану ядхакун. Они надсмехались. миналь Аману. Над теми, которые уверовали. Над теми, которые уверовали. Поистине, те, которые грешили. Насмехались над теми, которые уверовали. Мы этот и мы это сейчас видим, смеются над тем, что мусульманин с бородой, над тем, что мусульманин не носит обтягивающую одежду, насмехаются над тем, что мусульманка одевает платок и длинное платье, и закрывает свои, свои красоты от взора посторонних мужчин. Они насмехаются над этими людьми. Они насмехаются над людьми, что мусульмане не кушают и не пьют харам. Они насмехаются. Они насмехаются над тем, что мусульмане веруют в Аллаха и в судный день. А эти люди говорят, нет, надо в этой жизни получить сполна. Из этой жизни нужно взять все. Они насмехаются над мусульманами за то, что мусульмане хотят жить так, как велит Аллах, как Аллах доволен и как хочет. они насмехаются, Они насмехаются над пророком. Салли алейхи вассалям. И рисуют карикатуры. Ля Иляха Илля Аллах. Ля Иляха Илля Аллах. Поистине. Поистине те, которые грешили, насмехались над теми, которые уверовали. Уверовали. Вайдам аррубихим им. Когда они мороби Ятагамазон Я тогда Я тагамазон", Смотрите, я Они друг к другу подмигивали. Вот эти люди. Эти людишки, эти... Эти... Мискины. Они действительно мискины. В, в обоих мирах. Они подмигивали друг к другу. Что вы подмигиваете? Плакать будете потом. Потом будете рыдать. А Они друг другу подмигивают. Вайдамарру бегим. когда они проходили мимо верующих. Марру, Марра я муро проходили мимо. бегим мимо них. И это гамазон, они перемигивались, подмигивали друг другу и говорили: смотри, смотри, смотри, намаз читают эти люди. Смотри, смотри, они правой рукой кушают, смотри, они кушают сидя. Пьют сидя, смотри, это... что это такое? Это мусульманка, вон смотри, в платке, с длинным платьем. Они это гамазон. сами ходят раздетые, сами ходят, не подмываются неделями. Ля хаула уракуоте и лабилла, Еще даже, еще даже они делают религией, себе религии делают, чтобы не подмываться. Годами не моются люди. И это делают, и они это называют зуходом, аскетизмом. Есть такие люди. Год не видят воды, год без воды живут, как эти люди живут, какие они скверные. И они еще проходят, вот эти проходят они, проходят мимо верующих. И они еще подмигивают друг к другу. И они еще надсмехаются. А когда они проходили мимо них, то подмигивали друг другу. «Ва идан калабу иля ахлихим ин калабу факихин ва им калабу иля ахлихим иля ахлихим это когда возвращаются они к своим семьям, к себе домой они возвращаются. «Ва идан калабу когда они возвращались к своим семьям, инкалябу Факигин, они довольны. Факигин, они Факигин довольны, Счастливые. домой возвращаются они. Чем вы довольны? Тем, что один день еще приблизились к гневу Всевышнего Аллаха, Субхану, еще на один день приблизились вы к. Наказанию Всевышнего Аллаха. Чем вы довольны? «Вайда анкалабу и ля ин факихин». А когда они возвращались к своим семьям, возвращались довольными. раау раау инна Смотрите, как все наоборот перевернулось. Как все наоборот. Вайдара раау а когда они видели их верующих, когда эти грешники и нечестивцы, когда они видели верующих, и дара аухум, они говорили, Иннахаулям, поистине, эти являются несомненно. Смотрите, еще лям добавляется ля даллюн. Лям усиливает слово. Непременно, несомненно, заблудшими они являются. Это они называют верующих заблудшими. Это они называют мусульман заблудшими. Вот эти люди, которые не подмываются, не знают даже, что такое тагара, очищение, и что такое чистота. Они не знают этих вещей, элементарных вещей. И не знают, как себя вести. Они называют верующих мусульман Верующих, которые уверовали во Всевышнего Аллаха, Господа миров и мирозданий, они их называют заблудшими. Перевернуто у них понимание на 180 градусов. А когда видели их, то есть верующих, то говорили поистине, эти являются несомненно заблудшими. А ведь они, вот эти неверующие, они не были посланы алейхим Они не были посланы надо мной, наблюдателем. Они не были посланы над верующими наблюдателями. Они должны за собой следить, они за мусульманами, они за верующими. Они на себя должны смотреть. Они сидеть, обсуждать и довольными возвращаться домой, и обсуждать, какие они вот праведные, а верующие мусульмане, а те, которые верят во Всевышнего Аллаха на заблуждение. Все наоборот. Калля, нет, все наоборот. урсилю алейхим А ведь они, эти неверующие, не были посланы наблюдателями над ними. «Фальяума». «Алладзина аману миналь куффари ядхакун. Фалияума, «Алладзина аману миналь куффари ядхакун. Но Фальяума в тот день, Алядина Аману, те, которые уверовали, будут смеяться. Вот они тогда посмеются над неверными, над неверующими. Миналь куфари, над неверующими будут смеяться они. Вот. Вот действительно. Вот тогда вот будет уже Этим людям не смешно. Вот тогда этим людям будет не смешно. А будут радоваться и смеяться будут верующие. А верующие будут смеяться и радоваться. Пальяума ладина аману миналь ядхакун. Но верующие в тот день посмеются над неверными. Аляля раики яндурун. Они будут на ложах яндуруна смотреть, созерцать. На ложах они будут созерцать аляляра и кияндуруна. Аль суэбал куфару макиану яфалюна. Суэба, аль. это от слова саваб. Саваб награда. Воздаяние. Аль суэбал куфару макиану яфалюн за то, что они творили, за то, что они делали эти каферы, эти неверные. Да, воз... Пришло ли им воздаяние? -вы Дано ли воздаяние этим куфарам за то, что они творили? Воздалось ли неверным за то, что они творили? Несомненно. Несомненно, несомненно. Судный день будет воздаяние каждому. То есть нашли ли они то, что было обещано им? Конечно, конечно, найдут они то, что им было обещано. и получат они награду сполна за все то, что они творили. Неверные за то, что они творили, они получат сполна в судный день. Я умал хисаб, я умун алым, я умайкуму нассули рабб аламин. И там никто не может сказать, а его просто сотрут. Как в некоторых религиях. Свидетели Егова. Они говорят, грешники, они будут просто стерты. Как будто кнопка Делета. Есть вот кнопка Делета удалить в корзинку. Их вот так удалят. Их удалят и все, и их больше не будет. Как прекрасно. Гитлер скажет, о, удалите меня. Нет, там будет воздаяние. Там вот они получат воздаяние. В этой жизни они не смогли получить воздаяние за погубленные души, за погубленных людей, за все то зло, которое они здесь творили. Здесь они, может быть, не получили сполна, но там они получат непременно. Потому что тот день будет днем воздаяния. Аллаху Фику. وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرَ الْجَزَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ